Привет всем, жду нам ММОРПГ. В этом ролике вашему вниманию я бы хотел предложить 5 ММРПГ, которые должны выйти в 2021 году. Усаживайтесь поудобнее и поехали! Но для начала я бы хотел попросить вас подписаться, поставить оценку и не забыть после просмотра видео оставить комментарий. Во-первых, это будет мотивировать меня намного чаще выпускать новый контент на канале, а во-вторых, YouTube хоть как-то начнет меня продвигать. Ну серьезно, судя по статистике, YouTube вообще не продвигает мои ролики в рекомендованные. Меня находят только по поиску YouTube, и меня как начинающего не так-то и просто найти. От этого активность на канале низкая. Также я перешел на Яндекс Яндекс.Дзен, где мои дела идут намного лучше, чем тут. И скорее всего, вы смотрите этот ролик на Дзене. Вы, ребята с Дена, пожалуйста, тоже подписывайтесь, оставляйте комментарии и оценивайте ролик. Заранее благодарю, а теперь точно поехали. На пятой строчке Один Вальгала Райзинг. Вальгала Райзинг, как, наверное, несложно догадаться, будет в сеттинге скандинавской мифологии, а значит, внутри игры, скорее всего, можно будет встретить асов во главе с Одином, живущих в стране богов Асгарде, духов природы Альвов, воительниц Валькирий и многих других. Мир Один Вальгала Райзинг поделен на четыре континента – Мидгард, Йотунхейм, Нидавеллер и Альхейм. На каждом будут преобладать свои биомы и типы мобов, включая гигантских боссов. Путешествовать по открытому миру игры можно будет по воздуху, благодаря специальной системе полетов. Это будет мультиплатформа на PC и мобильные устройства, что может в одно и то же время и радовать, и огорчать. Ведь с одной стороны это будет один из прорывов для мобильного гейминга, а с другой, возможно, туда прикрутит автобой и дисбалансный донат. Мы же все знаем, как в мобильных играх любят высасывать из наших карманов деньги, покруче чем Габен и Mail.ru вместе взятых. В общем, посмотрим, что у них получится. На четвертом месте New World. Новый мир предлагает игроку довольно большой открытый мир, наполненный различными событиями, весьма неплохую систему развития персонажа, достаточно много вариантов оружия и хорошую систему навыков, а также крафт снаряжения, сюжетные и побочные задания, несколько фракций, возможность захватывать земли и воевать за них. Помимо осад многочисленных PvP и богатых функций песочницы, игра предлагает красивую графику на фирменном движке Amazon. А уникальная облачная технология компании позволяет находиться на серверах огромному числу игроков. Новый мир будет распространяться по модели by to play так что заранее готовьте шекели и вполне может быть, что не завезут локализацию на русский язык, по крайней мере в начале выхода. Но скорее всего умельцы что-нибудь придумают. На золотой середине списка расположилась Ashes of Creation. Игра в средневековом сеттинге на движке Unreal Engine 4. Разработчики пообещали настоящую игру-песочницу, где сами игроки будут влиять на изменение игрового мира своими действиями и политикой. Города будут либо процветать, либо терпеть крах. Можно стать как обычным пахарем, так и феодалом. Квесты в игре будут трех видов – для определенных зон, публичные задания и задания, меняющие окружающий мир. Пвп будет только в определенных зонах. Также игроки могут торговать и перевозить товары караванами, которые необходимо будет защищать от других игроков. Игру планировали распространять в России силами MyGames. Однако вскоре разработчики разорвали контракт с именитой российской компанией. Они будут издавать проект во всем мире самостоятельно. На второй позиции – Bless Unleashed. фэнтези MMORPG, разработанная на Unreal Engine 4. Разработчики изначально планировали сделать эту игру эксклюзивно для Xbox One, но вовремя одумались, и теперь она выйдет. Также и на PC, и на PlayStation 4. Действие игры разворачивается в мире Lumios. На выбор есть следующие расы – варги, люди, айпины и эльфы и 5 классов – Крестоносец, Берсеркер, Мак, Рейнджер и Прист. Вас будут ожидать кооперативные PvE-миссии и различные PvP-режимы. Особенностью игры являются различные комбо и уклонения, довольно широкая кастомизация и огромное количество контента. Эта игра из сегодняшнего списка должна выйти самая первая. Уже сейчас вовсю идут бета-тесты, так что держим руку на пульсе. И, наконец, мы подошли к первой строчке, и тут нас ждет Кримсон Дезерт. Действие происходит на континенте Пайвел, разделенном на три региона, за которые воюют монархия и наемники. Вам дадут в распоряжение отряд наемников, с которыми вы сможете участвовать в крупных сражениях, торговать и заниматься ремеслом. И если этого мало, то вот вам еще кое-что. Большой открытый мир, битва с редкими противниками, головоломки, возможность приручить собственного дракона, нанимать и собирать собственный уникальный отряд. Высокоуровневая графика и многое другое нас ждет в декабре этого года. По крайней мере, так обещают сами разработчики из Pearl Abyss. Единственное, что это будет не совсем MMORPG в привычном понимании. Но это не страшно, ведь Genshin Impact некоторые до сих пор принимают за MMORPG и мало кого это вообще волнует. Но не стоит расстраиваться, ведь разработчики все-таки обещают выход в онлайн и играть с другими игроками. На эту тему пока только кипят споры между ждущими игру пользователями. А я же подожду свежую информацию, которую должны предоставить примерно к середине лета. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, ведь я буду одним из первых, кто сделает по этому поводу ролик. Благодарю, если вы досмотрели видео до конца. Напоминаю, что вы можете помочь продвижению канала, оставив свой комментарий, оценив работу и подписавшись. Увидимся в следующем ролике. Хорошего настроения и удачи. Всем пока.